здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами светлана я приветствую вас на своем канале если вы еще не подписаны то обязательно подпишитесь чтобы не пропускать новые и полезные видео вы меня просили поделиться таким рецептом поэтому в этом видео я расскажу вам как легко приготовить такой напиток который поможет вам легко и просто избавиться от запора Буквально за считанные минуты можно увидеть будет эффект. Эффект достаточно мягкий и идет полное очищение кишечника. С такой проблемой этот напиток будет бороться мягко и все мои проблемы уходят. Напиток приятный, приятный на вкус и приготовить его легко и просто. Он полностью натуральный и готовлю я его таким образом. Необходимо взять небольшую баночку, примерно пол-литра, и две столовые ложки семян льна. Их можно перемолоть в кофемолке, а можно купить уже готовую льняную муку. И заливаю стаканом горячей воды, градусов 50-60. Добавляю 2-3 столовые ложки кефира, ряженки или простокваши. В общем, кисломолочный продукт нужен. И добавляю мелко нарезанный чернослив. Он делает напиток более вкусным и полезным. Чернослив помогает бороться с запорами и оказывает мягкий слабительный эффект. Вот таким вот способом я избавляюсь от проблем с кишечником буквально за несколько минут. Необходимо выпивать такой напиток за 20-30 минут до еды примерно по 1 третьей стакана, 2-3 раза в день. И вы избавитесь от такой проблемы, как запор. Спасибо большое вам за лайки, просмотры и подписку на мой канал. Будьте здоровы и до новых встреч!